Элпи и его новые друзья. Создатель Супер Эллен. чудесно. Хелпи, тебе есть, кем поданцевать? Хм, мне нужно кое-что сделать. Это будет быстро. А чего вы ждали? <смех> вы думали, что я не оживу? К черт у вас? А, Они-то живые. А, нет! Дерьмо тебе коп Дерьмо, дерьмо, дерьмо, мне надо врубить свет и плевать, что это жрет много электроэнергии. Сегодня явно не мой день. Мое величие безгранично. Если врубить цвет, то этот пугнет тех фриков. А сейчас вам стоит извиниться за все произошедшее. Ну, допустим, мы скажем, извини. Но что насчет тех фриков? Хм, фриков? я должен был это сделать, иначе у моего хозяина будут проблемы. Не у твоего хозяина, а у нашего хозяина. Ну уж нет, нам нужно защитить себя. Хм. У меня есть идея! Хм. Конец.